Поручик Жевский сватается к Наташе Ростовой. Наташа Ростова говорит, «Да, поручик, вы же ни одной юбки не пропускаете!» Поручик Жевский говорит, «Ради вас я готов пропустить каждый день даже по два!» Подписываемся, кликаем на колокольчик.